Итак, всем привет! У нас сегодня будет обзор по клетке для кроликов. Она у нас еще в стадии разработки. Все еще доделается, поэтому хочу вам рассказать о ней сейчас побольше. И пока можно сейчас везде залезть и все показать, будет небольшой обзор. Клетку делаем по модели как клетка золотухина. Полы, значит, у нас из плоского шифера. Брали, делали из других материалов. Кролики их быстро очень сгрызают. Поэтому вот попробуем сделать из плоского шифера. Делали деревянные, съедают очень быстро. Полы наклонные. Наклон 6-7 см, чтобы все туда стекалось, сливалось. Вот у нас внутри сетка сетка размер у нас два с половиной на два с половиной делали меньше неудобно не все туда проваливается клетки сырые а когда делаем большую сетку очень удобно единственное маленькие крольчата могут проваливаться туда лапки но пока не маленькие, можно бы чем-нибудь заложить, потом убрать, это не проблема. Сейчас вот пробуем делать клетки с сенником. Это будет сенник. Тут сетка больше. На прямоугольная, но ну, убрали, какая была. 4 на 2 сетка у нас. Сзади будут скаты. Все будет сюда ссыпаться. В принципе, конструкция очень удобная. Клетку немного подняли от земли. Надо было бы, конечно, выше, потому что чем выше поднимаешь, тем проще ее убирать потом. То есть клетка будет чистая. Чем нравится эта модель? То, что минимум ухода требуется. Здесь потом будут дверки. Вот тут вот сделаны. Вот. Я думаю, кроликам понравится. Повесим ниппельные поилки, Кормушки. Маилки делаем из таких вот больших 5-литровых бутылок. Но я думаю, в следующем видео вам о них немножко расскажу. Ну, хочу немножко показать кормушку. Кормушки делали разные, но пришли к выводу, что такие все же более удобные. Вот кормушка у нас. Сюда засыпаем корм. Корма хватает на 2-3 дня на кормушкам единственное они еще немножко недоработанные вот тут вот будут сделаны дырочки чтобы пыль от корма ссыпалась чтобы не было пыли и первое время делали кормушки без вот тут крышечек попадает вода снег неудобно поэтому сейчас вот такие вот крышечки используем, делаем сверху накрывается крышечкой очень удобно. Взяли, закрыли, вот так вот открыли, корм насыпали. Очень здорово. Кормушки вешаются на крючки. Вот крючки у нас. Такие четыре крючочка. С, каждой, с каждого уголка. Раз, два, три, четыре. Здесь, вот тут вот фиксируем на болты такой язычок. Потому что если не фиксировать корм, когда ссыпается, язычок будет отклоняться сильнее, потом вот тут вот все закроется. И немножко его подрезаем. Чем больше вот тут расстояние, тем больше ссыпается корм, более удобно. Ну, я думаю, потом будет еще у нас одно видео про кормушки. Думаю, смогу рассказать побольше о них. И думаю, что покажу уже до конца сделанную кормушку, установленную на клетке. И покажу вам клетку уже доделанную до конца. Вот, ну что ж, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать и показать. Ну что ж, до скорых встреч. Думаю, в следующем видео уже мы увидим доделанную клетку. Увидим кормушки, паилки. Ну и, скорее всего, уже заселим туда жителей, нашу клетку. Ну что ж, всем пока-пока, до скорых встреч.